Добрый день, меня зовут Нестерок Евгений Игоревич, я являюсь хирургом-имплантологом клиники-практика, находящейся в городе Дмитров. Вот. Сегодня в очередной, в очередной раз посетил семинар на базе учебного центра Мегастом. Сегодняшний, сегодняшний семинар проводил Федор Федорович Лосев небезызвестные в амплантологическом мире. Тема семинара «Одномоментная имплантация и ранее нагрузка на имплантации». На имплантаты». Вот. Что хочется сказать, что хочется сказать. Ну, в очередной раз поражаюсь опытом и знаниями и умениями Ф. Федоровича. Вот. Ехал учитываю, но ну, уже тоже не немаленький опыт имплантации у себя, несмотря на свой юный возраст, за нюансами. Нюансов подчеркну несколько, вдаваться в подробности не буду, вот, дабы не э, тратить время. Э, в общем и целом, э, молодым докторам очень рекомендую, очень рекомендую, вот, подчеркнуть очень много нового интересного, так сказать, поставят руку, поставят руку. Вот, очень мощная э, теоретическая база, теоретическая база, что еще сказать? Ну, сам, естественно, сейчас буду искать новые семинары на базе учебного центра Мегастом.